Всем привет, и вы на канале компании Радио Речь сегодня пойдет о себе радиостанциях, а именно о младшей модели Мегаджет MJ-100 и ее вариациях. Первая радиостанция Мегаджет 100 вышла в свет примерно в 2013 году, имела классические габариты. 120 каналов память, разбитых на 4 сет, а также только пороговый шумоподавитель. Одной из особенностей радиостанции было использование разъема 1 для подключения тангенты. На данный момент именно в этом виде радиостанция снята с производства. На смену ей пришла Megadjet MJ100 с литера N. Внешние визуальные изменения незначительные. Поменялся разъем для подключения тангенты на более привычный Четырехштриковый. Кстати, тангенты подходят от 300 и 150 модели. Также вместо оранжевой подсветки она стала синей. Ну и сама индикация на дисплее изменилась. Включение происходит левым регулятором. Он же отвечает за громкость радиостанции. Ниже расположены четыре кнопки, первая из которых отвечает за переключение модуляции с амплитудной модуляцией на частотную и наоборот а также при длительном удержании включает дырки частотных сеток о чем свидетельствует индикация HD на дисплее следующая клавиша отвечает за быстрый переход на 9 канал в режиме одной сетки после раскрытия радиостанции переключает между четырьмя сетками для раскрытия радиостанции нам необходимо ее выключить Зажать AMFM и включить радиостанцию. И вот мы видим на дисплее за место CH9 у нас появилась индикация сетки D. Следующая E, потом C и D4. Для того, чтобы вернуть в односеточный режим, нам необходимо опять же выключить радиостанцию, зажать уже клавишу CH9 и включить радиостанцию произойдет общий сброс и мы увидим что радиостанция у нас в режиме одной сетки при удержании этой клавиши в обоих режимах происходит смещение сетки на 5 килогерц о чем свидетельствует соответствующая индикация две следующих клавиши переключают у нас каналы вперед и назад ну и самое интересное в этой радиостанции это работа шумоподавителя Megajet 100N первая радиостанция из линейки Megajet, которая обзавелась гибридной системой шумоподавления в дальнейшем, которая появилась в таких моделях, как Megajet 333 и 350, о которых я рассказывал в прошлых роликах Если коротко, то у этой радиостанции одновременно могут работать два шумоподавителя, спектральный и пороговый. Спектральный Включен всегда и его уровень задан заводом-изготовителем. Только лишь когда шум его пробивает, мы можем правым регулятором подкрутить уровень порогового шумоподавления. У такой системы есть и плюсы и минусы. Из плюсов можно выделить практическое отсутствие шумов. Ну а к минусам можно отнести отсутствие регулировки автомата, ведь если на заводе изготовителей его сильно затянули, мы попросту не будем принимать слабые сигналы. Ну и совсем недавно свет увидел новый мегаджет MJ-100. Немного изменился дизайн лицевой панели. Разъем для подключения гарнитуры аналогичен прошлой радиостанции и также подходят тангенты от 300 и аналогичных мегаджетов. При включении... Радиостанция радует нас старой оранжевой подсветкой. Ну и собственно сам дисплей точно такой же как и в первой версии. Две клавиши под дисплеем отвечают за переключение канала. CH9 отвечает за быстрый переход на 9 канал. И при удержании включает и собственно выключает аттенюатор радиостанции. Кстати, эта функция отсутствует у модели Megajet 100n. Последняя кнопка AMFM переключает модуляцию и включает расширенный режим 40 до 45 каналов. То есть вот сейчас мы можем видеть у нас 45 Выключили 40 каналов. Переход на многосеточный режим у этой радиостанции происходит точно так же, как и у предыдущих. Для этого выключаем радиостанцию, зажимаем AMFM. включаем радиостанцию. И теперь у нас центральная сетка М и клавишей CH9 мы уже можем переключать сетки. Для того, чтобы вернуть все обратно, мы опять выключаем радиостанцию, зажимаем CH9 в этот раз и включаем радиостанцию. Происходит общий сброс и у нас односеточный режим. Немного сложнее происходит смещение сеток на 5 кГц. Для этого нам необходимо выключить радиостанцию, зажать AMFM CH9 и включить радиостанцию. На дисплее отображается индикация. Сетка канала смещена на 5 кГц. Возвращается это общим сбросом. Ну и собственно самое интересное. Это работа шумоподавителя. Тут наконец-то обрела должное исполнение. Чего так не хватало у 100N новой 333 и 350 модели. Собственно в крайнем левом положении Работает автоматический шумоподавитель, о чем, к сожалению, отсутствует индикация на дисплее. И после щелчка он отключается и уже работает пороговый шумоподавитель. После последнего апгрейда модельного ряда Megadjet, модель Megadjet 100N, на мой субъективный взгляд, является наилучшим вариантом среди бюджетных радиостанций данной фирмы.